Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Первый раз сегодня наткнулся на реплей, где игрок на новом танке берет Колобанова. Ну, интересно посмотреть, как же это будет. Карта у нас называется Тихий берег. Да, все правильно. Игрок с ником 1v-энд. Ну или 1v-энд. Как-то так. Так, тяжело, наверное, привыкнуть к этому танку По крайней мере, визуальная составляющая Ну, <laughs> просто кошмарно Наверное, этот, этому танку можно дать звание Одному из самых страшных в игре Ну, зато на нем достаточно комфортно играть Я, я думаю, с хорошими УВНами, непробиваемой башней Как раз прям для него позиция А счет уже становится 0-2 Где-то минус 2 союзника Ну вот Наш, наш герой Размочил счет А дальше опасно Опасно выше ехать Там, кстати, младший собрат 8 уровня М3, вай Ой, там убегает из 7 Как приятно, вдогоночку В мягкое место Решил, решил вражина отступить. Счет становится 2-3. Хотя здесь особо не давили. Всего один, ну. Один наш сегодняшний персонаж, да. <с> Все задумался, как сказать. И Эмиль второй. Все, остальные сидят где-то там на базе, в кустах. Ну, не на базе, около базы. ИСу-7 показалось, что может там больше народу. Или не захотел с новичком. Понимая, что в башню он его просто не пробьет. А по УВН он его легко переигрывает. Ну и все, скучно сразу стало на фланге, даже не с кем перестреливаться. Ну и что, вот, да, уехал из седьмой и сидит себе там за бугром, даже пострелять нет не получается пробить. 121-б. Пока что борьба идет достаточно такая равная. Счет 4-4. По прочности, ну, немножко союзная команда уступает. Вот я это сказал, как бац, сразу минус один союзник. И минус один противник. Нет, все достаточно равномерно. Опять минус один противник. Ну что там, из 7 выходи. Выходи на битву. Как ты можешь на таком танке там прятаться? Ну, тут больше на фланге противников походу нет, кроме этого ИС-7. Не получается пробить. Дед танкует. Веточку тоже прилетает, не пробитие. Да, против золотых снарядов уже как-то перестал сразу танковать из 7. Нет, вот. Прям я как не скажу, все сразу с точностью, да наоборот. Выезжает Эмиль, разряжает барабан и делает счет равным 6-6. Уже команда выходит вперед. Опять не успел договорить. Счет становится равным. 7-7. Решил игрок сменить фланг. Ну даже не фланг, просто поехал по центру. Ну слева противников нет. Что делать там выезжать под Т-30, который сидит и в башню его тоже пробить? Ну не то что проблематично, а, наверное, <laughs> нереально. Там даже золотые снаряды будут отскакивать. Счет 8-10. Все союзники и на правом фланге начинают заканчиваться. Где-то тут бураск еще, по-видимому, засел в кустах. Вязкая, вязкая такая борьба. Опять счет 9-10. Да, но в какой-то момент союзники должны провалиться, если мы учитываем, что будет Колобана. Наконец-то удается. Уже давно-давно не наносил урон. Пробивает объект 777. Раз, второй раз. После второго пробития тот наконец-то решил отъехать. Стоял, стоял, ждал вторую плюшку. Счет 9-11. Союзники продолжают идти упорно вперед. Я вот не понимаю, почему нет вот этого, да. Вот, ну, видишь, команда проигрывает, вы остались в меньшинстве, надо занимать оборонительную позицию и сдать, когда противник сам к тебе приедет. На кой... Хрен вы продолжаете лететь куда-то, да? Вот смотрите, на миникарту, то есть там объект 140, Т-103. продолжает так сказать, свое безуспешное наступление. Не дать, не дать Бураску убежать, чтобы он перезарядил барабан. Отлично, тараном добирает его здесь. М, В, по-моему, так этот танк называется. Да, я еще ни разу не озвучил. Счет 10-12. По прочности там небольшое преимущество у противника. Как раз я даже договорить не успел, там еще оно немножко сократилось, эта разница. Ну вот, пожалуйста, отправляется в ангар 140-й, которому не сиделось на месте. Лес он на два тяжелых танка, да еще плюс две ПТшки там сидят. Ну да, согласен с МВА-Игрик, что он в чат, идиоты. Ну, так оно и есть, да? В этой ситуации надо было, наоборот, отступать к базе и сидеть там в кустиках за камушком, блин, ждать, пока противник сам к тебе приедет, было бы больше шансов. Все, добирает последнего оставшегося союзника, ну и теперь в одиночестве придется американцу этот бой вытаскивать. Да, еще как интересно, помимо того, что танк новый американский, тут еще и Арнольд Шварцнеггер у нас сидит за командира. А я Арнольд Шварцнеггера посадил на иса 4. Вот так вот. А некоторые игроки не понимают прям тот момент, когда все потеряно и надо отступить. Скоро-скоро начнут подтягиваться оставшиеся противники. Вот как-то прям между вагонами там, да, реакция? Успел выцелить, выстрелить. Второй раз не прокатывает. Носится, носится там кругами этот этот это это птшка Ну где там что-то долго никак противники не могут доехать или они так приросли к кустам что прям вообще вперед ехать неохота по моему уже по времени они давным-давно должны были доехать вот наконец т30 Неудачно здесь получает плюху на 724 единицы урона. Это сразу, ну, чуть меньше, но почти треть прочности данного танка. Кто-то из противников встает на захват. Едет, едет здесь шот шотный 777-й, не получается попасть. Остается 8 золотых снарядов. Ах, выцеливал, выцеливал лючок, но, по-моему, до конца не свелся. Боялся получить ответочку. Кому-то лишний урон не нужен или просто кто-то там шотный думает, нафига я поеду вперед, буду рисковать, встану, если приспокойненько и буду захватывать базу. Это определенно проблема. Потому что рано или поздно, если с захвата не съедут, надо будет его сбивать. Тут слева Т-30, справа 777. Вон он, захватчик. Чуть-чуть не получается добрать. И сейчас вот везет здесь Т-30. Прощает, конечно, МВY. Без урона там снаряд. Наверное, куда-то в гуслю там попадает. Критует, но при этом даже не сбивает. А, не, наверное, сбил все-таки. Я просто сейчас только посмотрел, что... Ремка на КД. Ах, не получается. Ну, 777-й, давай, вперед, пока КД. Нет, тоже там боится, не едет Вперед, вот. А шальная ПТ-шка полетела. Но слишком было уже поздно. Надо, надо добирать еще одного противника. Отлично. Пятый уничтоженный, уже 5000 урон с лишним. Тут приезжает фуловый гриль. Это проблема. Танкует. Танкует мва А где Тайп-4 Х? Он там что, застрял что ли? Даже он уже должен два раза был сюда доехать. Уже туда и обратно бы успел. Вот он, наконец, только вспомнил про оно. Вот и, вот, и, вот, и он. Это тебе. <laughs> летел, летел гриль вперед. На два выстрела, если повезет, у гриля прочности остается. Да что ж, Т-30 тоже вот так боится. Ты даже не шотный. С плюхами на 750 среднего урона. А вот от гриля на 809 словил. В запасе 152 единицы прочности. До конца боя остается менее двух минут. Минус гриль. Тайп-4 хэви, по-моему, там промазал. Тут в землю, что ли, попал. Тут т 30 сзади крадется. Да что ж, опять т 30 такой... Такой трусливый. У него была сейчас возможность опять подловить на КД. Ну, а теперь получай расплату. А Тайп-4 хэви не успеет даже сюда доехать. Отлично. Седьмой уничтоженный противник. Да, просто поразительно. Я себя-то не считаю хорошим игроком, но когда смотришь и видишь такие действия в бою, то, блин, кажется, что ты просто молодец на фоне таких танкистов пошла последняя минута. Куда? Куда делся Type-4 Heavy? Как могла такая махина спрятаться? Вот он, вот он. Отлично. Точка поставлена. Восьмой уничтоженный противник. Развязка, конечно, была ну, интересная в какой-то мере. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.